В последние несколько лет на территории России наблюдается аномальное выпадение осадков, затопление и потопы в Краснодарском крае, холодная температура в летнее время года. Телематическое отклонение и стихийные бедствия уже не в первый год потрясают нашу страну. Пример можно привести аномальную жару 2010 года, в результате которой российское государство понесло огромные экономические потери от стихийных бедствий также экологии, был нанесен существенный ущерб. Если сопоставить все природные катаклизмы, которые происходили как в России, так и в зарубежных странах за последние 10-15 лет, то можно сделать вывод о том, что большая часть всех неестественных погодных аномалий была создана при помощи человеческого вмешательства. Речь идет о применении так называемого климатического оружия. Данная версия вполне логична с точки зрения геополитики, поскольку еще со времен Холодной войны Советский Союз и Соединенные Штаты всегда пытались найти действенные рычаги давления друг на друга с целью достижения уровня мирового паритета и увеличения влияния в мире. Во второй половине XX века на территории СССР был построен радион комплекс Сура который проводил различные научные исследования, связанные с ионосферой Земли. На самом деле, на территории этого комплекса проводились испытания и эксперименты при поддержке Академии наук СССР, связанные с воздействием на ионосферу энергетических форм, излучаемых устройствами научно-технического комплекса. После развала социалистического блока Соединенные Штаты построили на Аляске свою радиолокационную систему ХАРП, которая по сути аналогична системе СУРА, но превосходит ее по определенным показателям. Помимо ХАРП в мире существует еще несколько подобных радиолокационных комплексов, часть из которых находится в странах Запада, в частности в Норвегии. Как известно, Российская Федерация является геополитическим конкурентом западных государств, в особенности в Соединенных Штатов Америки, которые всячески пытаются удержать свои лидирующие позиции в мире и разделить Россию, вернув ее экономику и оборону в период ильсонской эпохи. Для этой цели американцы используют противомокционные системы в качестве климатического оружия, наводя на нашу страну кровные катаклизмы, вызывая наводнения, ураганы затопления и холода. В результате аномальных потрясений и стихийных бедствий наша страна несет человеческие потери, экономический ущерб в виде разрушений, потери урожая, уничтожения имущества. Вопрос о самом существовании климатического оружия довольно спорный в кругу широкой общественности, к числу сторонников Факт применения коматического оружия в отношении России со стороны Запада можно отнести депутата Государственной Думы Владимира Жириновского. В свое время в одном из интервью по этому поводу он высказал следующее. В основном это используют американцы. Это все делается именно американцами. Постоянно. Им невыгодна большая война с Россией. Это для них дороже. Есть возможность сюжета. Тем не менее, помимо сторонников существования климатического оружия, есть также и его противники, которые считают своих оппонентов приверженцами различных конспирологических теорий. Лица, отрицающие существование климатического оружия, утверждают, что все климатические аномалии, происходящие в России, являются естественным природным процессом, считая их небольшим отклонением от климатической нормы, либо связывать их с глобальным потеплением. Есть также и обратные обвинения со стороны США в вады с Россией, которая в свою очередь неоднократно применяла климатическое оружие, вызывая сильные заморозки и снегопады в ряде штатов. По сути, это говорит о новом виде противостояния между существующими державами в 21 веке, поскольку поражающие факторы, получаемые от применения климатического оружия, могут быть сопоставимы с оружием массового поражения. С точки зрения гуманности применения данного вида оружия, необходимо ввести межправительственную борьбу, направленную на запрет какого-либо воздействия на природу и среду следов военных и геополитических целях. Пока дополнительно неизвестно чем может закончиться применение климатического оружия для человечества и окружающей среды.